Всем привет, на связи Виктор Бондолет и добро пожаловать в это видео, в котором я с вами поговорю о трех способах использовать видеомаркетинг в своем бизнесе, не используя камеры. Если вы столкнулись с такой проблемой, как когда-то столкнулся я, и это где-то было лет 7-8 тому назад, когда я впервые осознал, что необходимо в своем бизнесе использовать видео, да, то есть и в особенности, когда вы развиваете свой личный бренд, то случилось следующее. Я 7-минутное видео записывал где-то 3 часа. И когда я посмотрел на себя со стороны, я понял, что видеомаркетинг, наверное, не для меня. Мне не нравился свой голос, мне не нравилось, как я выгляжу, я э, сбивался, я использовал какие-то частички, которые Прям бесит, знаете, когда э, э, э, ну, каждый человек индивидуальности, неважно, как бы вы не эколи ни, или эколи, это все равно вас не должно, это на всякий случай не должно вас останавливать от того, чтобы не начинать вести видео. Но в любом случае я столкнулся со многими трудностями, со многими такими противоречиями, с которыми сталкивается абсолютно каждый.. Э, новичок, либо тот человек, который осознал, что, наверное, видео — это основополагающее того, что продвигает наше время. И по последней статистике, по последней статистике за 2019 год по аналитике видео с мобильных десктопов, да, то есть именно с мобильных версий, с андроидов, со смартфонов любых, увеличится на 53% вроде бы. И это очень существенно. Сегодня все идут в видео, сегодня все платформы продвигают видео, прямые эфиры и видеомаркетинг. Это основное, что вам необходимо, если вы хотите увеличить свои продажи, если вы хотите развивать активно бизнес в сетевом маркетинге, если вы хотите вообще стать авторитетом своей ниши. Но в любом случае, когда вот лет 7 тому назад я столкнулся с такой проблемой, что я очень Серьезно начал задуматься о видео и мне мешали какие-то мои блоки, стереотипы, мои страхи. Один из моих наставников меня как-то спросил. Виктор, слушай, ответь мне на два, пожалуйста, вопроса. Первый. Для чего, зачем ты пришел в бизнес сетевого маркетинга? И я начал отвечать, ну, для того, чтобы получать финансовую независимость, для того, чтобы... Мои дети в будущем ни в чем не нуждались для того, чтобы получить финансовую временную свободу, для того, чтобы помогать другим людям, для того, чтобы получать некое влияние и так далее, и так далее. И потом он у меня задал второй вопрос. Окей, слушай, а чего ты боишься? Чего ты боишься, когда ты становишься перед камерой? И, он такой, и я такой отвечаю, ну... Мне не нравится, как, как я звучу. Я боюсь, что меня как-то воспримут не так. Что я как-то не так выгляжу. Возможно, я кого-то обижу. Либо мой контент недостаточно хорош для того, для того, чтобы обучать. И после этого мне наставник мой сказал, слушай, ты должен понять и твердо понимать. И он как бы так сказал, что я тебе твердо приказываю присмотреть свои взгляды, потому что твое «зачем?» То, что ты пришел в бизнес, не соответствует тому намерению, которое ты хочешь осуществить. То есть, если вы не будете использовать видеомаркетинг в своей индустрии, в сетевом маркетинге, в любом другом бизнесе, вы никогда не добьетесь феноменальных результатов, которых бы вы хотели. Потому что сегодня мир интернета, а интернет... А... Это визуальная сеть, да, через которую люди знакомятся. Потому что, вот, например, сетевой маркетинг – это бизнес общения, бизнес коммуникаций, тет, -а -тет И видео – это самый наилучший вариант а, передачи неких ключевых ценностей и выстраивания взаимоотношений с вашей аудиторией. Поэтому, если вы этого не сделаете, то, чего вы хотите – прийти в сетевом маркетинге хорошим результатом за совершенно небольшой срок без видео – это нереально сделать, поэтому если вы откладываете, то начните это делать прямо сейчас, неважно из каких методов. Сегодня и сейчас я вам расскажу о трех способах, которые вы можете использовать прямо сегодня, прямо сейчас без камеры. То есть вам нужно начать хотя бы с этого, но если вы уже профессионал, то вам в любом случае нужно начинать показывать себя для поднятия авторитетности и развития своего личного бренда. Итак, ребят, мы переходим э, к трем событиям, к трем способам. Первый способ это видео с демонстрацией собственного экрана. То есть это замечательный видеоформат для того, чтобы записывать некие видеокурсы, для записывать видео, как я называю, как сделать что-то, когда вы показываете демонстрацию экрана и на собственном примере показываете какие-то пошаговые действия. Вот, ребят, и это очень хороший способ для того, чтобы начать. И несколько моментов несколько инструментов, которые вы можете использовать именно программных обеспечений для этого это Camtasia, Camtasia Studio, Snagit, Movie, ну Movie Editor, да, то есть Movie Recorder и так далее. На самом деле сервисов достаточно, они как бы платные, но вам будет достаточно на начальном этапе использовать бесплатные версии И вы начнете использовать бесплатные версии, начнете получать результаты и для того, чтобы в дальнейшем получать апгрейд и обновлять себя как профессионала, вы сможете покупать уже платные версии, премиум версии для того, чтобы делать свои видео намного эффективнее и интереснее. Второй, ребят, способ. Второй способ это анимационное видео. Ребят, это что-то с чем-то. Это очень крутые вовлекающие моменты. Я э, заметил за собой то, что когда я смотрю вовлекающие видео, я прям как вклеиваюсь в экран и смотрю от начала до конца. А есть множество, вы можете загуглить, вы можете загуглить множество сервисов, которые вы можете тоже бесплатно начинать использовать для анимированных видео, прям можете рисовать, сценарий разрабатывать, Пауту, да, то есть вот есть такой сервис интересный, и на самом деле, вы загуглите за Яндексе есть перечень сервисов, с которых вы можете начинать бесплатно, там ограничены какие-то тоже функции, но в любом случае, если вы хотите заморочиться, это делать бесплатно и самостоятельно есть сервисы потом вы сможете всегда это перейти на некий премиум пакет и также я вам рекомендую если у вас недостаточно времени если вы хотите масштабироваться и акцентрировать внимание на других областях своего бизнеса тогда я рекомендую это давать на аутсорс да то есть делегировать на каких-то фрилансеров поэтому приходите на фриланс, да, то есть сайт фриланса, и удивительно то, что люди из это берут небольшие не, не деньги, то есть вы сможете заплатить примерно 5-10 долларов, но освободить от себя кучу времени, который вы сможете а, применить для чего-то другого, поэтому подумайте об этом очень серьезно, и либо вы сами можете использовать сервисы, либо вы сможете это на кого-то делегировать но это очень эффективный инструмент для бизнеса третий третий вариант который я очень сильно люблю и применяю, это powerpoint видео то есть вы создаете в сервисе в программном обеспечении powerpoint слайды презентационные слайды и просто в самом powerpoint можно начать записывать экран и это очень крутые крутые это очень крутой инструмент для записи презентации, на продающие страницы, на вебинары подготовкой и так далее. И так далее. Это занимает немного времени и вы уже сможете благодаря вот этим трем способам, простым способом без использования камер влиять на свое окружение и просто масштабировать свой бизнес. И то, что вот вам немножко порекомендовать по поводу PowerPoint, то меньше текста и меньше э, картинок используйте для того, чтобы человек не вчитывался в то, что вы пишете, а для того, чтобы он больше вас слушал. И э, всегда задавайте себе тот вопрос, если вы будете отталкиваться от своих страхов, да, то есть, э, может ли, да, то есть, стоит ли того, что ваш страх остановит то, что... Множество людей недополучат от вас информацию и просто не придут к вам в бизнес, не принесут вам прибыли и множество людей вы просто-напросто не поможете. То есть вы должны понять, что бизнес с сетевым маркетингом, если вы продвигаете через интернет, ваш чек, да, то есть ваша финансовая составляющая зависит от того, насколько вы ценны вашему рынку. А для того, чтобы влиять масштабно, для того, чтобы влиять на огромную массу людей, вам необходимо освоить видео. Поэтому, ребята, вами с вами был Виктор Банделет, было ли вам это ценно, ставьте лайк э, под видео. Также оставляйте в комментариях свои страхи, напишите, записываете ли вы видео, используете ли вы видеомаркетинг в своем бизнесе и какие страхи у вас присутствовали, либо на данный момент какие страхи вас останавливают для того, чтобы эти видео не записывать. С вами был Виктор Бондолет. Прямо сегодня применяйте это три простых способа для того, чтобы не находиться перед камерой и не тормозить свой процесс. Пока-пока и до следующих видео.